Итак, установил я капкан, еще один мишка, как так-то откуда ты взялся? Та-дам! Наконец-таки добрался я, ребятки, до Winter Survival Simulator, да, хотя бы до демочки, да, которая доступна на данный момент для скачивания в Steam'е. И спешу тебе продемонстрировать частичку геймплея, который доступен уже на текущий момент. Ссылочку, конечно же, я оставлю в описании под данным а, видосиком. Ну и сделаем по традиции сегодня первый взгляд и совершенно новый обзор на геймплей и возможности этой замечательной игрушечки. Ну, замечательная она или нет, конечно же, субдитит мой дорогой зритель, а моя задача тебе продемонстрировать, чтобы ты сделал определенные выводы. Стоит ли играть в эту игрушечку в 2021, а может быть и в 2022 году, или же нет, пока даты конкретного релиза у этой игры нет. Может быть, если она и есть, то подскажи мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, а мы, конечно же, начинаем а, юзать демочку. Мне бы русский язык настроить, где он тут вообще у нас имеется. В дымку, к сожалению, русскую локализацию не завезли. Ну, а пока идет загрузочка. Малюсенькая а, просьба. Зритель, поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик, ведь все-таки для тебя стараюсь, чтобы ты прежде, чем покупать, подумал сначала. Братишка, скрышь, тебе продемонстрирует сейчас возможности. Также смотри данное видео до конца. Дальше будет много интересного годного контента. По лесу. Бежим мы дальше по лесу? Да-да-да, это наш человек уже, бежит наш персонаж. Он, видимо, напуган, он от кого-то удирает, от кого же удирает наш персонаж. Давайте посмотрим, кто же там за ним гнался, что он рвет со всех лап просто. Ой, кто это там в кустах? Эй, аккуратней, это же медведь, черт возьми! Вы видели, ребята, это бурый медведь за нами гнался. Понятно, почему наши пятки сверкали. Упали мы, видимо, удачно, иначе бы мы уже не очнулись, если бы упали мы неудачно. Так, просыпаемся мы, значит, очнулись мы, ребят, полностью в лесу. На морозе, у нас руки поцарапаны, и наш персонаж испытывает некоторое негодование от того, что здесь сильно холодно. Итак, друзья, нам тут, значит, пишут, что... Какие-то, видимо, повреждения, что-то у нас, в общем-то, есть шкала мороза, замерзания, да, в этой игрушечке, надо следить за этим. Ладненько, ребят, слишком долго я не буду зацикливаться, я говорю, я э, немножко со не совсем понимаю, о чем здесь пишут и что от меня хотят. Но понимаю лишь одно, что в дымке надо двигаться только лишь по э, значкам, куда нам укажет Игра, ну что ж, давайте так и сделаем. Да, пойдемте пройдем, каким только путем, я не знаю. Ну, давайте вот здесь скажем: да, под этими кустиками, мы аккуратненько проберемся к следующей э, точке. Графоне, конечно же, здесь на высоте. Моя средняя конфа тянет вроде бы как бы не совсем идеально эту игру, и я так понимаю, что рассчитана она будет на производительные компы с новым э, железом. Да, у меня сейчас средний комп, да, если кому интересна конфигурация, можете посмотреть по ссылочке в описании, и он тянет ее я, не на максималках, чувствуется, что с небольшими просадками по FPS. Что это такое? Тут мы на что-то наткнулись. Чуть это такое? О, моё это же олень! Это олень, ребятки, обглоданный до костей, вы посмотрите, ничего от него не осталось, только рожки... Да, ножки, собственно говоря, как в той самой сказочке Ладненько, понято, принято Скорее всего, этого оленя загрызли какие-то местные представители здешней фауны Да, скорее всего, это, наверное, были волки Все-таки у нас игра-выживалочка в зимнем лесу А в зимнем лесу, мы все знаем, у нас водятся э, волки Бежим дальше к следующей точечке надо бы пробежаться побыстрее. Так, здесь какой-то значок у нас опасности. Всегда нас предупреждают об опасности. И, судя по значку, я так правильно, ребятки, думал, что здесь подстерегают опасность в виде волков. Нас, нас впереди. Так, мне предлагают пролезть через, этот, а, через эту дырочку. Там я кого-то вижу, ребятки. Смотри, человек. Мне показалось, сначала он стоит, а он висит. Так, Что же с ним произошло-то с этим парнем? Секундочку. Так, так, так, ага, я увидел, ребятки, нам тут показывает про волка и то, что, а, видимо, да, про скрытность нам тут показывают, что нужно придерживаться режима скрытности для того, чтобы грамотно прокрасться. На какую клавишу красться? Обычно в играх это клавиша С. А, Давайте попробуем прокрасться. Туда к чуваку мы не пойдем, а, игра мне предлагает... Как-то прокраситься здесь край. Ну, я так понимаю, этот чувак висит там потому, что... Э, я так понимаю, ребят, этот чувачок там повис не по своей вине, да. Он просто-напросто забутался в стропах своего парашюта. Это какой-то парашютист. Ну, давайте подойдем, посмотрим. Это же дымочка. Ага, там и волки, там, ребятки, волки. Выключи... Выключи фонарик, черт возьми, а все. Вы, вы смотрите, ребят, какой у нас наш главный персонаж-герой. Он просто с э, фонариком ходит по лесу. Блин, тоже мне мастер скрытности. Кто тебя так учил скрываться вообще, а? Ниндзя, черт возьми. Нельзя же так. С фонариком по лесу. Вот там, кстати, тоже, смотрите, волк. Я вижу их силуэты. Волки вообще интересные, стайные такие животные. Да, они могут напасть только тогда, когда они голодные. Сейчас же, по всей видимости, волки сытые. Да, они немножко поели. Вот этого персонажа, который у нас висит на дереве, и нам практически опасность-то не угрожает, насколько я понимаю. Да, А скрытность вот там вот у нас в левом нижнем углу экрана отображается. Такой вот полоской, если же мы привстанем, она у нас тоже почему-то не уменьшается. Странно, очень странно. Тихо-тихо-тихо! Волки! Волки, друзья! Где-то волки кричат. Я вроде стараюсь в режиме скрытности. Ну, блин, как тут можно быть скрытым с таким-то фонарем? Вот Алеша нам попался, конечно же. Да выключи фонарик. На чем выключить фонарик? Есть, наверное, клавиша по-любому? Нет, друзья, клавиши у нас нет. И мы тем временем добираемся до э, чекпоинта. Идем дальше. Блин, на этого дядьку-то взглянуть хочется. Может, ему помочь как-то можно? Парнишка, я тебе помогу, наверное? Нет? Подождите секундочку. Какой ветер дует прям нам в глаза. О, ни хрена себе! Стоило нам немножко отойти... И на нашем пути возникли вот такие растения. Вот эти растения мы можем подбирать, но только тогда, когда мы погреемся. Сейчас наш персонаж испытывает легкое обморожение. И он даже ничего брать не может своими э, поврежденными руками, как вы, наверное, все видели. Так, секундочку, я все таки хочу подождать. Ой-ой-ой, под, под... это же волчара! Он прямо на меня смотрит своими, своими глазами. Но это, ребят, демка. Я думаю, что в демке некоторые моменты, конечно же, списываются на нет. Но в реальности, когда мы будем играть вот с этим вот моментом, да, с волками и с медведями, здесь будет все гораздо хардкорнее. Почему-то я в этом уверен. Ну, ладненько, ребят, крадемся дальше. Да, ничегошечки мне не сделали волки. Да, списываем все на то, что эти животные у нас просто-напросто сыты. Давай, давай, крадись уже дальше, к следующей точке. Это что, тоже волк? Тоже. Вы смотрите, сколько здесь этих волков. Я уже, наверное, штук пять только увидел. Сам, лично, своими глазами. Ладно, идем дальше. Оставляем этих, значит, созданий в покое. Не нарываемся, конечно же. И идем дальше исследовать красоты этого а, черного темного леса. Так, ну что ж, что нас ждет впереди, ребят, боюсь даже представить. Волков мы с вами видели. обглоданных трупов на деревьях висящих мы видели. Олени растер... растерзанных мы тоже видели. Что же дальше, друзья? Пойдемте посмотрим. Так, к чему это мы подошли? Так, пунктик пройден один. Тут, похоже, тепло, мне так кажется. Да, здесь мне говорят про то, что здесь есть какие-то источники, видимо, тепла. Я вижу, ребятки, это похоже на какой-то а, гейзер, да, тепленький. И мы здесь можем, значит, погреться. Давайте так и сделаем. Так, подойдем, погреем ручонки. Блин, замерз наш персонаж, да. Вот там вот у нас в верхнем правом углу экрана есть значочек обморожение нашего персонажа до этого, ой-ой-ой, волки догоняют смотрите, они тоже все вышли явно не на водопой, потому что из этих источников воду топить нельзя, так, бежим, бежим с шифтом бежим, погнали пришло время немножко размять свои хилы и конечности, родной, давай дери, дери, что есть духу надо, ребят, срочно отрываться, потому что ну, ну не знаю, это, похоже, другие волки пришли, которые голодные Тех волков, которых мы видели, Аааа! Стая за нами бежит, друзья! Стая за нами бежит на палочку! Да как так-то я сорвался, а? Я хотел по палочке пробежать, не получилось. Блин! Черт возьми, хорошо. Меня, ребят, спасла эта канава. Не смог я. Не смог, да. Опасность. То есть, поменьше падайте, когда вы бегаете, чтобы не получать, видимо, повреждений. И такие таблички будут нам всегда говорить о том, что впереди какая-то есть э, опасность. Или, может быть, я просто криво перевожу. Так, ну ладно. Сейчас мне предлагают восстановить восстановиться. Я вообще стою, ничего не могу сделать. Мне нужно восстановить каким-то образом свое ХП. Я повредил ХП, здоровье свое, да, будем выражаться правильно. Судя по значку справа, у меня то ли заноза в ноге, то ли что ли. Какую-то травму мой персонаж получил сейчас в процессе. Возможно, я, конечно же, и не прав. Но мы потихоньку можем передвигаться. По чуть-чуть прям совсем. Возможно, мне нужно... Найти какой-то ингредиент Чтобы залечить свою рану Может быть как-то перевязать или что-то Не знаю, но судя по всему я получил травму Да, и наш персонаж гораздо медленнее стал после этого двигаться Мы вообще, ребятки, ползком буквально сейчас ползем Тихо-тихо Это кто такой? Это олень? Это, друзья, олень, но он какой-то тоже обглот Нет, это, ребят, дух оленя был просто Я думаю, какие-то, ребята галлюцинации у нас пошли нам что-то мерещится, всякие непонятные существа Наш герой просто в шоке Так, куда нам надо-то? Давай подумаем Вот туда нам надо, 25 метров О, Это же жилище! Это же жилой домик! Вот там точно мы сейчас останемся и поживем совсем немножечко Посмотрим, да, друзья, наконец-то Ни хрена себе, нашел дом Никто там за мной не гонится сзади? Нет Не гонится, никого нет Кто здесь, ребятки? Есть кто-нибудь из хозяев? Алло, я уже прибыл. Тук-тук, есть кто-нибудь дома? Так, спокойненько, дверь открыта. Давайте закроем, чтобы никто не забежал. Лучше, наверное, закрыть ее на засов. Но у меня этого не получится. Так, смотрим, что мне здесь надо сделать. Я так понимаю, мне нужно вот сюда подойти к этому устройству. Что это такое? Это у нас похоже на... Да, это, ребят, медикамент, который позволит нам исцелиться. Инвентарь. Можно открыть на соответствующую э, клавишу по умолчанию. Это кнопочка э, И, как мне подсказывают. Да, ребят, вот он наш инвентарь. И чтобы использовать аптечку, нужно на ней нажать просто правой кнопкой мыши. Да, и наша с вами травма прошла. Автоматически наш персонаж применяет все необходимые э, меры по, пред, э, по предотвращению травм. И здесь же нам предлагают, я так понимаю, э, развести огонь. Да, у нас есть вот такой каминчик. Давайте подойдем к нему. И есть э, возможность с ним взаимодействовать. Да, э, игра нам сама подсказывает, что здесь нужна древесина и здесь нужны спичечки. Куда нам положить древесину? Вот сюда давайте ее переместим. Так, не понял. Ага, так, вижу, дерево у нас имеется. А как разжечь? Где-то должны быть по-любому какие-то компоненты для разжигания. Давайте посмотрим в сундучках. Не, не получается в сундучке посмотреть. В этом сундучке тоже ничего нет. Так, не понял я, где-то что-то должно быть, давайте поищем внимательно. Здесь в сундучке тоже ничего я не вижу, но мне вроде как предлагают уже подойти к этому костру и зажечь его, черт возьми. Так, пробуем, ничего не выходит. Ага, а вот, все, ребят, просто, просто все легко и просто. Разожгли мы костер и вот видите в правом верхнем углу экрана вот эта вот шкала, она у нас заполнилась, там человечек маленький. Он заполнился полностью, то есть, то есть это означает, что мы теперь полностью а, утеплены и готовы дальше путешествовать. Да, источник огня, конечно же... Мы нашли, и нам предлагают тут же передохнуть. Ну что ж, давайте, ребят, поспим. Нам тут предлагают выбрать время, сколько нам поспать. Ну, мы просто нажмем на Space. Все, пускай по умолчанию будет, как ведет нас эта демочка. Ох, поспала, все бокаты лежат. Как можно вообще на этом спать? Вы посмотрите, когда выживаешь в сложных условиях, поспишь на любой подходящей поверхности, особенно если она хотя бы обладает каким-то матрасом. Так, ну что, что мне предлагает игра дальше? Проспались мы, значит, мне, наверное, еще бы поесть по-хорошему, восстановить а, как-то энергию. Почему у меня вот там значок глаза постоянно горит? Это а, говорит о том, что, видимо, меня никто не видит сейчас, да? Степень моей скритности на максимальном уровне, я так понимаю. Ладненько, пойдем дальше, куда нас ведет игра. Мы, смотрите, бодры веселые, да, и заряжены позитивчиком. Идем, ребят, дальше исследовать красоты а, этого интересного э, мира. Винтер-сурвайвл-симулятор, друзья. И у нас гонки, да. На... <смех> Сели мы, значит, на ледяную гладь. И пытаемся, скатимся, кстати, ребят, с горы мы. Как же не хватает мне саночек какой-нибудь. Ледянку захватить надо было с собой, да. На ледянке здесь бы со скоростью с такой можно было... ой ой ой ой, -ой, -ой смотрите, что-то падает. Камушек упал, Осторожнее, осторожней. Здесь реально, ребятки, физика в этой игрушечке присутствует. Да, вот такие огромные валуны могут упасть невзначай. И нужно быть более внимательным и осторожным. Так, что здесь мне предлагают? Давайте посмотрим. Это у нас местечко, где мы находим какую-то канистру. С помощью этой канистры мне пишут, что можно набирать а, воду и ее а, переносить. Да. А, осталось найти где-нибудь водоем или же растопить а, лед. Только что узнал, что здесь можно кушать снег, просто подойдя вот так вот к нему и нажав на клавишу Джи, наш персонаж, немножко берет снега И кушает его, тем самым восстанавливая некоторую часть а, обезвоживания То есть уменьшая обезвоживание нашего персонажа Так, ну что ж, давайте, ребят, выдвинемся дальше Да, по крайней мере, мы сейчас более-менее бодры и веселы Да, нам предлагают вернуться обратно И, наверное, как-то куда-то взобраться Ну что ж, давайте посмотрим, что нам предложит дальше эта игра Напоминаю, что мы играем, значит, в Winter Survival Simulator где нам предстоит выживать в морозном горном лесу Да, с множеством интересных таких монстров Как медведи, волки и так далее А может еще что-нибудь похлеще завезут в релизе Так, ну что ж, здесь нам предлагают включить суперзрение. зрение и посмотреть на а, следы. Да, здесь мы можем обнаружить некоторые следы. Здесь раньше бродил медведь. Мы видим, ребятки, следы медведя. Что с ними можно сделать, я не знаю. Но давайте пока что двигаться а, вперед. Какие же нам дополнительные квесты игра а, предоставит. Да, нам нужно сказать, сходить сейчас в ту сторону. Там у нас, как мы видим, есть... То, что нужно забрать Также, ребятки, наше суперзрение помогает отслеживать вот такие вот ингредиенты Сейчас мы взяли с вами морковочку Она нам обязательно пригодится Потом сварим из нее какой-нибудь супешник И также вот там вот с той стороне есть какой-то еще полезный нам предмет Который нужно будет сейчас э, забрать Да, Эту панельку до да, супер зрения можно переключать по вашему желанию Что мы здесь видим? Здесь у нас висит какой-то рюкзачок В котором что-то, видимо, есть Интересное. Так, ну что ж, взяли мы рюкзачок, давайте глянем, что же нам дает наш рюкзачок. А рюкзачок нам дает дополнительные слоты в нашем инвентаре, которых было раньше 4 штучки, а теперь стало аж целых 12, как вы видите. Ну что ж, замечательно, даже не 12, а 16. Замечательно, ребятки, взяли мы все это дело и идем дальше. Но чувствую, что здесь прыгать как-то опасно. Может быть, здесь как-то получится пройти. Или вот здесь, например, да? Нет, не получается. Блин, я боюсь, что я сейчас просто-напросто навернусь отсюда. Ну и пойдемте, сходим обратно. Да, мне предлагают вернуться вот туда. И там с помощью суперзрения определить, что мы вообще там можем найти. Ну что ж, пойдемте, ребятки. Следуем по подсказочкам игры. Все-таки это демо-версия, надо понимать это. И тут нас практически за ручку ведут. Надеюсь, что у нас в официальном релизе будет все не так а, линейно, как у нас сейчас есть в демке так ну что ж давайте ребят нажимаем супер зрение и мне предлагают выследить я так понимаю а, медведя мне предлагают вроде как следовать по следам медведя странное на самом деле заявление странное предложение еще какой-то мы ингредиент нашли это картошечка у нас по ну что ж давайте ребят придерживаться будем этого а, совета пойдем пойдем не исс я сто раз так делал каждый день медведей преследую ничего нормально все живой пока что Наш герой вообще, смотрю, ничего не боится. Проходим мимо термальных источников, с которыми я уже знаком. Да, здесь можно погреться. Давайте погреемся. Итак, я думаю, этого уровня хватит. Пойдемте дальше по следам медведя. Раз уж нам так предлагают, то можно двигаться по следам. Кстати, следы медведя можно видеть и невооруженным взглядом. Они у нас вот таким вот образом выглядит, Но когда мы используем суперзрение, эти следы гораздо проще выследить, нежели без а, него. А если вы, ребят, ночью пойдете, так вообще же следов не видно будет. Поэтому суперзрение вам точно а, поможет. Что-то мы непонятно, куда-то зашли. Ау, есть кто здесь вообще? Нет? Тише, тише, не кричи, не привлекай в нем. Ох ты ж, ё-моё, какой красивый мост. В непонятно куда он, кстати говоря, ведет. И я думаю, что идти по нему смысла вообще никакого нет. Потому что мы можем жестко навернуться. Куда ты прешь, Алеша? Ну-ка, давай пошли назад. Не хочется мне идти туда почему-то. Потому что, блин... Ну, мост, сами видели, какой дошатки валки? Я думаю, я там не проберусь. Так, идем дальше. Мне предлагают вернуться... Так, возвращаемся обратно. Здесь у нас, смотрите, какой-то разодранный непонятный предмет, в котором мы можем найти что-то интересное. Давайте посмотрим, что это такое. Найс, nice, говорит, наш персонаж. А это у нас, похоже, еда. Наконец-то, ребятки, нашли мы, ребятки, свою еду. И давайте уже попробуем полакомимся ею. Где у нас еда? Вот у нас, значит, еда. Это у нас пакетик с едой. Надо бы его применить, мне кажется, или как? Как его скушать-то? Ну, у нас, в принципе, желудок пока что еще полный. Я думаю, не обязательно применять. Пойдемте дальше. Нам предлагают сейчас погреться у костра. Туда нам надо Пое Поехали, ребятки, сходим, погреем Сейчас нормально, а то что-то мы уже подмерзли Немножечко, что-то как -то далековато Находится это место, да, запрыгнем здесь мы или нет Не везде, друзья, можно запрыгнуть Но при желании Возможно, не вижу также я, ребят Про, про полоску нашей выносливости Почему-то Скорее всего, ребят, нам нужно будет этот пакетик Разогреть, прежде чем его кушать Да, не думайте, что здесь будет все так просто, нет Нам сейчас нужно, скорее всего Сначала погреть еду Неспроста же нам предложили сбегать к огонечку. Вот. Вот она, наша холупка. Вот он, наш дом родной. Вот, качусь на санках по горе крутой. Так, давайте подогреем сейчас еду. А где дрова? А, дрова у меня здесь имеется. Давайте, ребят, можно а, вот сюда в эти слоты, я так понимаю, закидывать пищу. Можно сюда, наверное... Да, и морковку тоже мы можем пожарить. Но я бы, наверное, морковку посадил... Нежели ее пожарили. Ну, давайте, ребятки, пожарим все то, что мы сейчас а, принесли. Надеюсь, здесь это можно будет сделать. А где дрова? Ага, мне предлагают нарубить немножечко а, дровишек. Я понял. Давайте попробуем. Возьмем топорик и что-нибудь уже срубим. По идее, в нашем рюкзачке он должен быть... Давайте поставим его а, на однерочку, наверное, сначала. Уберем сначала лишнее и поставим, например, на однерочку... Топорик, да, и попробуем на каком-нибудь дереве сейчас мы его использовать. Где же дерево поменьше? Вот это, ребятки, сосенка нам идеально подойдет. Так, ну что ж, давайте, ребятки, попробуем, как это у нас было в форесте. И как у нас здесь в Winter Survival Simulator все у нас выглядит. Мы вот таким вот образом потихонечку обтесываем древесину. Да, слишком быстро у нас срубить ее почему-то не получается. А нет, я-то думал, будет очень долго. Нет, друзья... Уже мы древесиночку срубили практически, да, но это мы только срубили, а ведь нам нужно а, с нее получить какие-нибудь компоненты, и вот как эти компоненты получить, пока что я не знаю, но возможно мы уже нарубили с нее что а, что-то, да, ребятки, мы уже получили с нее вот эту вот а, древесную, не знаю, как ее назвать а, Стружку или что-то в этом роде для розжига, я так понимаю, она нам пригодится Так, ну что ж, давайте, пойдемте уже разожжем костерочек Я уже что-то немножечко подзамерз И вот она, эта самая у нас а, стружечка Ну что ж, давайте, я надеюсь, сейчас у нас все а, сработает Закидываем сюда пакетик с нашей едой Закидываем сюда стружечку и давайте попробуем поджечь. Что у нас произойдет при этом? Да! Да, друзья, черт возьми, огонь! Как же я обожаю огонь! И тепло, сразу же и светло, и хорошо. И только я не понял, почему у нас дальше не идет процесс. Процесс жаркий, ребятки, да, занимает какое-то определенное время и прогресс. Вот здесь вот можно наблюдать. Того а, количества, что мы добыли, недостаточно и нам нужно немножечко побольше добыть сейчас ресурсов. Давайте попробуем еще немножко древесинки нарубить. Да, я понял, что это не так быстро, да, все здесь происходит, поэтому давайте как следует сейчас поработаем. Достаем свой топорик и продолжаем рубать. Да, и его можно разделывать дальше на более мелкие фракции, я надеюсь. Я надеюсь, у нас все получится. Это не все не просто так. О, вот они, друзья, вот они, те самые дрова, которые нам как раз-таки и пригодятся. Все, все, Теперь у нас дров должно быть достаточно. Давайте попробуем сейчас разжечь все-таки костерчик. Он у нас вроде бы и так светится. Смотрите, горит так. Дверь-то как закрыть? Двери на растопашку. Давайте попробуем уже, друзья, разжечь. Добавим сюда немножечко дров. А эти, кстати, дрова, не мо их можно добавлять сюда, нет? Ну-ка, да, друзья, есть такое дело. И теперь наш костерок, по идее, должен гореть гораздо больше. Так, поджарится или нет моя вот эта штукенция? Мне необходимо просто поджарить еду сейчас. Да, друзья, прогресс пошел. Мы видим, процесс приготовления идет, того, что мы положили. Но мне также параллельно говорят, что нужно сбегать вот туда вот за водичкой. Ну что ж, пока, ребята, идет процесс готовки. Я надеюсь, мы сейчас сделаем это. Да, кстати говоря, про фонарик говорил, что почему его нельзя выключить. Возможность выключения фонарика появляется потом в процессе этого всего дела. Да, нам дают такую возможность. Это просто делается на клавишу F. Тут нам предлагают, видимо, набрать водички. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть. Озеро какое-то, скорее всего. Да, здесь нам предлагают набрать водички в нашу бутылочку. Что тут, реально вода? Да, друзья, я, я уже ноги замочил аж здесь. Так, и как же нам набрать бутылочку? Выбираем в инвентаре нашу с вами бутылочку. Ставим ее на двоечку, например. И попытаемся сейчас... Набрать водички Да, друзья, здесь достаточно все неплохо так сделано Всего лишь нажимаем на двоечку Прям стоя в воде И у нас полная бутылка ледяной воды Ну, я думаю, что эту водичку нам сейчас Как следует стоит а, Прогреть Где лагерь-то? А где лагерь? Так, есть вода, есть еда, говорит наш герой в жизнь удалась практически Да, все как надо Пойдем уже посмотрим, где у нас там... Где наша еда? Еда уже должна быть приготовлена. Давай-ка, давай-ка посмотрим. Двери за собой надо закрывать. Не забывайте, ребятки, закрывайте за собой двери, чтобы никто не вошел в вашу хату. Где еда моя? Она тут не пережарилась? Нет. Все нормально с едой. Теперь мы можем употреблять. Да, все то, что мы можем употреблять, подсвечивается зеленым цветом. Покушав немножечко, мы приходим в восторг. А как, ребятки, холодную воду подогреть? Я думаю, что также можно на костре. Вот нам показывают как раз-таки про энергетический бар, про который я вам и говорил. Его нужно тоже восполнять. Но мне все-таки хочется подогреть немножечко воды. Как это сделать? Сейчас будем смотреть. Нет, ребят, не получается у меня подогреть воды почему-то. Бутылка э замерзла просто вот в этом слоте. И как ее вытащить, я не знаю. Давайте будем пробовать через инвентарь, через наш рюкзак. Ну, тут она, кстати говоря, есть у нас, да. Слот этот не освобождается почему-то. Почему, не знаю. Может быть, на какую-то надо будет цифру нажать? Нет, не освобождается. И в костер ее также положить нельзя. Я хотел ее немножечко подогреть, но, друзья, не получается. Ладненько, нам предлагают сейчас поспать, отдохнуть, я так понимаю. Давайте это сделаем уже. Да, давайте дождемся следующего утра. Так, друзья, я проснулся от какого-то странного рыка. Кто-то пришел, кто-то меня разбудил, я не понял Так, тихо! Мой дом, он сейчас рухнет Алло! Хорошо, что я двери закрыл Так, что происходит-то? Это, ребят, вы слышали? Это медведь ломится в мою хату Какого черта? Чё Че, серьезно? Я боюсь пошевелиться Он ходит вокруг хаты Он пытается ее сломать или что? Мишка, друзья, пришел к нам в гости Алло, медведь, не трогай меня, здесь никого нет да, он что, тоже хочет погреться, что ли? Ну, мне, в принципе, не жалко, только мне сначала надо самому отсюда уйти. Это, друзья, медведь. Тихо, тихо. Какого черта? что он здесь забыл? И как вообще быть? Как вообще быть-то? Оставаться здесь или выходить? Я думаю, что... Я думаю, что пока он ушел, надо быстренько сейчас драпать. Потому что моя халупа, она долго не продержится. Так, выходим. Квест. Тихо. Мишка, Мишка, ушел, Да. Куда мне надо будет идти? Я даже не знаю. Давайте, ребят, сюда подойдем. Так, тихо. Мне предлагают вот сюда подойти. И что здесь у нас есть? Так, тихо-тихо. Надо заремонтировать дом. К нам, ребят, ломился медведь. Он, он, к счастью, к нам не проник. И нам нужно отремонтировать наш дом. Но для ремонта потребуется, видимо, специальный какой-то молоточек. Так, а молоточка-то у нас и нет, да? Как его сделать? Интересно бы узнать. Да, Мишка-то ушел, а... Проблемы остались. Нам необходимо срочно отремонтировать наш молоточек. Давайте посмотрим, где же можно найти что-то подходящее. Так, это следы. Это медведь был, да, это был Мишка. Судя по следам, он как раз-таки подходил сюда. Так, а может быть дома у меня все-таки что-то есть? Давайте посмотрим. Может быть у меня дома есть какой-то... Да, вот, ребятки, верстачок. Давайте уже как-то взаимодействовать. Из простых досок, из бревен нам можно делать доски. Давайте уже как-нибудь сейчас напилим чего-нибудь. Вот такие вот доски у нас имеются. Давайте уже скрафтим. Раз. Да, доски мы сделали. Нам предлагают выйти вот сюда и что-то здесь помастерить. Нет, ребят, нам нужно снова к верстаку. Давайте еще посмотрим, что можно сделать. Доски мы сделали, а что можно из них-то сделать? Это что такое? Это у нас тряпки какие-то похожие, да? А из чего они делаются? То, из чего они делаются, у нас пока что а, нет. Скорее всего, этот компонент мы пропустили. Блин, Плохо, плохо, очень плохо. Я-то думал, мы сразу сможем это сделать. Кстати, друзья, да, это капканы. Капканы делаются у нас а, из каких-то компонентов, которых у меня до сих пор нет. Ага, 10 я сделал, мне нужна еще доска. Пойдемте порубаем еще лес. Интересно, вот этой части подойдет? Ее, мне кажется, тоже можно срубить. Ох, как хорошо наш персонаж-то рубит. Вы посмотрите, как когда он отдохнул. Я просто машина да, по вырубке леса. Но только, мне кажется, зря я это сейчас делаю. Вот эти пеньки, они не поддаются вообще никаким ударам. Так. Нет, ребят, не поддаются. Бесполезно. Значит, пойдемте рубить еще одно дерево. Маленькое дерево вот такое подойдет. Я думаю, идеально. Блин, а если мы сейчас... Мы же сейчас опять будем шуметь. Так, ладно, поехали. Так, не получается у меня это дерево завалить. Давайте попробуем вот это вот, у которого есть нормальный ствол. Да, это дерево получается завалить. Так, вроде бы нашел, да, пойдемте, сейчас мы и обработаем древесинку, которую мы добыли. Еще одну. Я надеюсь, мне этого хватит для моего молоточечка. Так, еще одна древесинка есть. Да, хватает мне для рецепта, для нового. Но где он, этот рецепт, я не вижу. А, это просто для ремонта я сделал себе досок необходимое количество. Ну что ж, давайте попробуем. Я надеюсь, он у нас без молотка, без самого, будет ремонт производить или же нет? Или же мне все-таки надо сделать молоток? Мне, скорее всего, он потребуется. Но здесь пока что я не вижу. Давай, попробуем. Ну-ка. Можно? Да, да. Да, друзья, черт возьми. Да, смотрите, идет ремонт. Мы что-то сделали. Мы что-то отремонтировали. Только что мы отремонтировали нашу стену, но я не вижу результата. Как мы ее отремонтировали, если дырень так и осталась? Что мы сейчас только сделали? Вообще не понимаю, да. Ну и нам предлагают прогуляться дальше. Пойдемте, ребята, сходим дальше. А, вроде бы мы все выполняем как нужно, и мне сейчас предлагают прогуляться вот туда, вот в ту сторону. Так, опять, я, ребят, похоже здесь был, и в дневное время суток нам предлагают приблизиться все-таки к этому парашютисту, которого вчера мы ночью видели. Даже не вчера, а позавчера. Да-да-да, здорово! Этого парня изрядно потрепали, вы посмотрите, друзья. Ему просто-напросто перегрызли все ноги Волки до сюда доставали, допрыгивали Да, смотрите, обглодали все ему ноги От бедняга, бедолага Ну, мы сюда, собственно, пришли посмотреть на этого парня И теперь нам предлагают сделать следующее Нам, я так понимаю, нужно сейчас его отцепить как-то Как тебя отцепить? Пробуем, прыгаем, не получается Топориком, что ли? Помочь тебе Ну-ка, ну-ка топориком тоже не получается вообще никак так ну-ка если через супер зрение посмотреть что мы здесь можем найти братишка тебе конечно очень сильно не повезло мы можем срубить деревья на которых он повис и тогда этот парень упадет давайте так и сделаем но мы сейчас будем рубить деревья мы же здесь будем шуметь достаточно срубить одно дерево все пошло дерево и наш парнишка упал отлично Пока все по плану, нам надо обшарить этого пацана. Может быть мы что-то интересного сможем найти. А, нет, нам, ребят, предложили все это дело а, срубить для того, чтобы а, разобрать парашют на фракции. Ну что ж, давайте мы сейчас это и сделаем. Забираем мы один парашют. И все, и нам сейчас можно будет из этого полотна сделать что-то более стоящее. Погнали обратно. Погнали обратно теми же самыми тропами. Блин, хорошая демка, кстати говоря, очень объемная. Очень много э, геймплея мы в ней можем посмотреть, что нас ожидает и так далее. Если честно, мне нравится. Да, игрушечка по первым впечатлениям притягательная достаточно, да. Э, нравятся мне такие игры. Ну, нравится, друзья, и все. Нравится за их открытость, за то, что здесь можно как-то интересно исследовать все эти дела. А да, посмотрим, что можно сделать нам на... А, верстачки еще вот ребят тряпочку мы нашли давайте скрафтим есть такое дело скрафтили мы значит тряпочку древесинки можно еще скрафтить да друзья заколотили мы все-таки ага также в моем доме оказывается поломана крыша ну что ж давай попробуем ее починить у меня также есть несколько досочек да и ткань и этого Здесь по идее должно быть достаточно наш персонаж говорит а, отлично ну что ж, мы вроде как все починили, здесь мы, значит, закрепили все палочками вот такими вот, на крыше мы все тоже постелили, но почему-то у нас анимация срабатывает не сразу, а со временем, да, и мне так пони... я так понимаю, что сейчас мне нужно отдохнуть. Хочу я, значит, выследить, откуда... откуда же к нам пришел этот самый Мишка, давайте посмотрим, да, можно его выследить по кровавым следам, потому что, я так понимаю, наш косолапый повредил одну лапу, и немножечко здесь он накровил Давайте посмотрим, откуда же он все-таки к нам а, пришел Повозка И что у нас здесь, интересно, возле этой повозочки-то имеется Давайте посмотрим Да, кобыла, это понятно, что с кобылой тут уже давным-давно все порешали Да, за меня Но где-то тут, по всей видимости, наш косолапый повредил себе лапу Скорее всего, где-то он попал в капкан Что же в этой повозочке-то есть? Давай-ка глянем может быть, чем-то по... ну, чем получится поживиться интересным. Но интересного здесь я ничего совершенно не вижу. Ну что ж, давайте пройдем еще подальше и посмотрим, да, откуда же наш косолапый все-таки шел раненым. Да, и до сих пор вот тут вот следы ведут раненого медведя. Да, скорее всего, по этой причине на, наш... на нас косолапый и напал, что он где-то просто-напросто попал а, в капкан. Да, что-то мы тут, смотрите, видим новенькое. Это что у нас такое? Что это такое здесь? Не пойму. Какая-то странная штуковина. Это что такое? Это больше всего это похоже на гейзер, который пока что не активен. Тут мы видим кролика, который пытается от нас удрать, но почему-то не может никак прорыть э, снег. И снова давайте попробуем взять след нашего медведя, где же он у нас э, шел. Что-то я потерял его след. Вот, ребятки, вот куда угодил наш косолапый своей лапой. Это у нас поломанный капкан, да-да-да. А почему вторая часть не берется? Да, медведь угодил в капкан, и поэтому ему стало больно. Ну что ж, я так понимаю, мы здесь можем делать ловушки. И вот давайте сейчас попробуем сделать мы ловушечку. Мне бы не помешала, наверное, еще часть, но почему-то наш персонаж ее не берет. Так, давайте заглянем в инвентарь. Вроде бы часть ловушки мы взяли. Пойдем-ка мы сейчас поставим эту ловушку где-нибудь возле нашей базы, наверное. Что у нас здесь имеется? Так, секундочку. Это что такое? Это тоже часть для ловушки. Отлично. Так, мертвый кролик. Пригодится. Пожарим как-нибудь его на костерочке. Из этих штуков... А, это суслики, что ли, в этих норах живут? Вы посмотрите, только что сюда забежал суслик и спрятался в норке. Понятно, почему здесь такая активность живности. Так, ну что ж, идем дальше. Привыкаем, ребят, к окружению, да, учимся выживать в суровых условиях. зимние тайги мне предлагают сейчас вернуться, я так понимаю, обратно домой к верстачку и сделать уже что-нибудь более благоприятное. Так, давай посмотрим, что у нас получится из тех частей, которые мы с тобой нашли. Крафтим, и мне нужно Это поместить, церковь. я так понимаю, этот капкан куда-нибудь а, на землю. Давай попробуем с тобой где-нибудь разместим его. А, вот там ровно куда показывает наш с тобой а, указатель Как же здесь далеко приходится бегать туда-обратно Мой персонаж уже хочет кушать Мой персонаж уже хочет пить Я надеюсь в рамке демки у меня это все сойдет просто-напросто на нет И я смогу спокойненько реализовать задуманное Вот из этой речки можно же попить по-любому Ну-ка, не пробую, не пьет почему-то мой персонаж. Я же могу попить из фляжки, черт возьми. Ну, двоечку давай нажмем. У меня же есть немножко ледяной воды. Вот. Хорошо, хорошо. Восстановили немножко мы себе водички. Так, здесь что у нас такое? Здесь еще. Сюда мне предлагают поставить капкан. Ну, только топор почему-то здесь. Топор-то, топор-то забери. Итак, установил я капкан. Еще один мишка. Как так-то? Откуда ты взялся? Откуда ты взялся, родной? А ну-ка иди сюда, точнее иди отсюда, слушай ты, ты че на меня так съелся? Вот как так, друзья? Вот такие вот дела. Мы только установили капканы, к нам сразу же прибежал косолапый и чуть было нас не загрыз. Наш герой почему-то остолбенел от ужаса, встал и ничего не мог сделать. Ну что ж, зритель, вот такая вот игрушечка под названием Winter Survival Simulator. Что ты думаешь по поводу этой игры? Пиши, пожалуйста, свои комментарии. Лично я ставлю этой игрушечке 8 из 10 возможных баллов в жанре выживания, да, такого достаточно хардкорного. Мне игрушка, если честно, по демке понравилась. Я с удовольствием поиграл, буду с нетерпением ждать, когда она выйдет в релиз. В общем, смотри, думай, решай, играть тебе в нее или же нет, но я лично, как поклонник такого